Трансдыхание, ох, я на трансдыхании даже кричала, я помню. Я не могу, Рома, останови мне ноги. Но вот в жизни так, чтобы бег, допустим, ну ты бегаешь 50 минут, допустим, ну 10 километров. я люблю бег. А, но дальше я не заходила, потому что думаю, там, ну, у меня колено, допустим, не здорово, мне не надо это дальше. А тут, получается, ты попадаешь в такое состояние. Когда это 2-2,5 два, два часа, и ты можешь еще, и ты вот бежишь, но действительно, ты накачиваешься энергией, причем она... Она просто есть, и вот она тебя штормит буквально. Вот, Убираются, что ли, какие-то страхи? Потому что, когда ты бежишь, да, допустим, вот так, это осознанно, и ты включаешь... включается голова, и ты понимаешь, что... «Ой, что я устала и не могу». А тут отключается вообще, любой страх уходит, и ты понимаешь, что ты можешь работать, и тело-то твое может больше намного. Ну а дальше это запас энергии, когда «я все могу».